Привет, меня зовут Таня, в Genius Marketing я уже четвертый год занимаюсь развитием контент-направления, и с самого первого потока курса комплексный интернет-маркетинг веду модуль по контент-маркетингу. Очень многие люди не знают, что это такое, а те, кто знаком с понятием, до конца его не понимают потому что существует очень много заблуждений мифов на этот счет поэтому в этом видео мне хотелось бы расставить точки над им что же такое контент в буквальном значении это информация содержание причем оно проявляется не только в текстовом формате это также может быть визуальный формат картинка тоже несет какую-то информацию инфографика видеоконтент это все проявление контент-маркетинга. Контент-маркетинг это создание и распространение информации с целью привлечения людей, которым потенциально может быть интересно наше предложение купить что-то. Контент-маркетинг это не прямая реклама. Наша задача в данном случае предоставить человеку максимум полезной информации, чтобы вызвать у него лояльность компании к бренду. Контент-маркетинг не ограничен только онлайн-средой и на самом деле у него достаточно большая история. Первое проявление контент-маркетинга на самом деле было зафиксировано еще в 17 веке, только задумайтесь. Один из изобретателей пожарного рукава использовал для продвижения своего продукта, своего изобретения специальные документы, инструкции для того, чтобы люди в принципе понимали, как использовать это изобретение. И только в 2010 году это понятие начал набирать свою популярность, очень сильную, которая до сих пор растет и завоевывает русскоязычный рынок. В чем разница между контент-маркетингом и копирайтингом? Контент-маркетинг использует такие инструменты, как блог, сайт компании, подкасты, видео, социальные сети. В то время как копирайтеры они пишут цепляющие заголовки, разрабатывают структуру и пишут текст для целевых страниц лендинг-пейдж, они пишут письма, цель которых — конвертировать человека на следующий этап воронки. Да, в умной, продуманной контент-стратегии и интернет-стратегии копирайтинг и контент-маркетинг работают вместе, но это два разных понятия. Существует еще одно заблуждение о том, что контент-маркетинг это SEO, то есть продвижение в поисковых системах. На самом деле, даже наоборот, контент-маркетинг включает в себя SEO-продвижение, но не является этим направлением. Второе заблуждение, что контент-маркетинг это SMM, то есть продвижение в социальных сетях, но это не так. Делать маркетинг с помощью контента без продвижения, без активности в социальных сетях невозможно. Точно так же делать маркетинг в социальных сетях без контента тоже невозможно. Контент-маркетинг это отдельная дисциплина, которую можно рассматривать как частью интернет-маркетинга, так и маркетинга в целом, не привязываясь к каким-то рамкам э, онлайн это происходит, либо офлайн. Самое важное, что стоит понять, это то, что контент сам по себе не работает. Просто писать статьи этого мало, просто создавать какой-то контент этого мало. Он не будет работать как маркетинг.